Здравствуйте, рад вас приветствовать на канале Помощь с компьютером. Недавно я начал замечать, что очень много комментариев пошли от нативные. Под видео после скачивания файлов с браузера пишет ошибка заблокирована. Много комментариев, что э, не помогло, не открывает прокси-сервера. Что делать? Не помогло, не открывает прокси-сервера. И так далее. Данную проблему решить очень легко и просто. Для этого нужно всего лишь отключить э, прокси-сервер. То есть... Вы можете открыть его двумя способами, это через Internet Explorer или панель управления. Пишем панель управления, открываем, и здесь находим свойства браузера. Также можете открыть интернет Explorer. здесь нажимаем шестеренку и свойства браузера. Открывается наш знакомый окошко свойства браузера. Здесь мы переходим на вкладочку подключения и видим настройки параметров локальной сети. Нажимаем по настройке сети. Откроется как раз настройка параметров локальной сети, где мы можем увидеть прокси-сервер. Скорее всего, у вас здесь стоит галочка. Ну или написан какой-нибудь адрес, или вообще ничего не написано. И нажа нажат. То есть вот так. После... Из-за этого у вас происходит данная ошибка, что не открывают прокси-сервера. Если вы уберете галочку и оставите только автоматическое определение параметров, то у вас будет все работать как надо.